Всем привет! И наконец-то я добрался до обновлений. Ну, если честно, я добрался давно. У меня была небольшая проблема с хищными машинами. И я как-то запустил это все дело. Материал у меня был, но я как-то не монтировал видео. такое вот негодяй. Ну, а пока давайте погоняем в это соревнование. Ух ты! Ух ты! Помощник Санты. В общем, это... Мы сейчас гоняем, я понимаю, что уже когда Новый год прошел, но подарки нужно довести. Как-то... Ой-ой-ой, все подарочки поразлетались, что четыре 4 подарка здесь, сейчас, ну это смешно. хотя бы их довести до финиша надо. Да, надо было не раз... Держись, держись, держись, давай. Ух, ой, как ух, ух, три подарка. Ну, вот так как-то добраться с тремя подарками. и В общем, трем ребятам повезло. А, да, везли эти подарочки. Сейчас будет очень много попыток. И посмотрим, получится у нас ли довести хотя бы ну, 4 хотя бы подарки. Пока два сразу уже, сразу на ходу они у а, а У ребят вообще подарков нету. Мне просто, наверное, их не подарки не видны. Вот. А подарки у них, наверное, есть. Вот мне 150 раз. Ух ты, какой! Поймал и все, потерял. Один подарок остался. Как? 1, 3, что-то непонятно. Ну, в общем, ноль, в принципе, тоже. А, в общем, ребята, мне было интересно. Подарки вот сильно. Может, все-таки надо было на время их проходить этот этап. А, и обращать внимание на, на эти подарки. Ну, да, дают какие-то там плюшки, но... Все же скорость и общее время мне кажется было бы намного серьезнее. Ну пока едем, как едем. Ничего себе, ничего! Я так далеко уже доехал и только много подарка. Ой, держи, держи, держи, держи, держи, ничего. Может еще и довез? Доби... Довез. Ноль. Довез. ни одного. Не один. Ай, один ноль. Не, не пойму, как она считает. Вот вообще не пойму, как считает и еще проехал, короче, дольше ехал. Успею? Не успею? То наверное. Ну, в общем, едем, едем, сколько проедем, может и успею. Давай, гони, дави на дави на и держи, держи, о, держи подарочки, держи. Может еще успеется? Ладно, все, все подарки держим. Гоним как гонится! И посмотрим, будь что будет. В общем. Вот тут надо было, наверное, притормаживать. Потому что, видимо, не только у одного у меня видели такой. такой случай. Ну, давай, успей, успею. Давай, давай, давай, давай, давай, 4, 3, 2, 1. Оу! На последней практически секунде мы успели. Но, э, в общем, результат свой не улучшили. 61 место. Э, и это не, не окончательное место, мне кажется. Но пока едем, едем дальше. Я напомню, что в этапах, ребятки, в этапах можно четыре раза покататься. Дают четыре, 4... четыре купона и можно на четырех разных трассах поездить, получить удовольствие от такого прекрасного снега. В общем, как вы за улицей, ну вот на улице, как на улице, так и в игре идет, нет, идет так красиво, классно. В общем, мне нравится погода, когда идет снег. Я, наверное, еще пока не вырос. Как минимум, есть две причины, почему я еще пока не вырос. Это то, что я играю в детские игрушки. И то, что я, наверное, обожаю снег на улице. Ну да так, кто еще любит погоду, когда идет снег? Отзовите, пожалуйста. жены допустим, девушка, у которой она очень похожа. Ногти наращивать, в общем там, ты что там делать, в общем молодец девочка. И она пост такой интересный в Фейсбуке сделал. Говорит наконец-то я перестала ловить снег языком. Прикольно сколько у нас таких, которые любят снег. Ну я конечно боже его по себе ловить ловить его языком, но все же прикольно видеть человека на улице, который его язык языком, видя жуки. Ну всем пока. Пока относится к этой категории. Uh, в общем думаю ничего плохого от этого не будет, но как бы главное чтобы годышко не пронежу но пока едем едем усиленно едем везем подарки, а сколько везем? Ни одного подарка не везем <laughs> ребят ну реально скажите кто довез хотя бы ну у меня три подарка было на предыдущей трассе, кто больше довез, ну хотя бы подарков там десять я половину кто-нибудь вообще довез ну напишите в комментариях я гордо довез а если вы скрин приложите или видео на ссылку на свое видео вообще будет чудесно я, я вам буду только благодарен я честно вам поаплодирую и обязательно обязательно в следующем видео я включу видео в общем хотите попасть пишите Будет скрин вообще шикарный. Можно даже будет, если что, скинуть на почту. Не хотите светиться, как бы, не проблема. Ну, мне просто чисто ради, ну, ради интереса вообще, ну, не получается их довести. Не получается. Ладно, ребят, пошел я тренироваться, а вы пока подписывайтесь на канал, пальцы вверх, всем пока-пока.